И вот мы перешли к теме встречи с родной душой. А наша основная тема – это тема встречи родственных душ и близнецовых половинок, и также тема встреч кармических партнеров. И какое имеет это отношение к неземным воплощениям? Как оказалось, самое прямое имеет отношение. Встреча особенно близнецовых половинок – это космическая встреча, это встреча душ, это встреча высших душ. При этой встрече мужчина и женщина испытывают настолько мощные, настолько широкие космические переживания и состояния, которые никак, никаким образом не умещаются ни в одни земные рамки. Эту любовь невозможно объяснить теми понятиями или теми сравнениями, которые у нас есть на Земле. Очень-очень трудно ее выразить. И именно по этой причине, что эта любовь неземная, именно по этой причине воссоединение, земное, физическое воссоединение близнецовых половинок претерпевает очень-очень-очень большие трудности. Потому что и у мужчины, и у женщины здесь, на земле, есть очень большие крепкие кармические завязки, узлы, долги, недоработки и так далее. И все они начинают очень сильно активизироваться, когда происходит встреча, Близнецовых половинок и родственных душ в том числе. Именно поэтому возникает то, что мы называем внутреннее очищение, очень болезненные, тяжелые, порой долгие процессы избавления от различных эго-программ, деструктивных программ, даже демонических программ. То есть там целый-целый набор деструктивных различных программ, которые мешают воссоединению близнецовых половинок, которые никак не состыкуются с их совместной физической жизнью. Именно в этом состоит основная причина трудности воссоединения близнецовых половинок, или говорят еще близнецовых пламен, потому что их изначальный союз, он абсолютно на сто процентов духовный. Изначальный союз духовно они едины. Я бы сказала даже, что он божественный. Божественный духовный союз. И людям, мужчинам и женщинам, как личности. Они должны просто вырасти до этого состояния. Они должны не только освободиться от этих эго-программ, очень-очень многих деструктивных эго-программ, но они должны еще освоить и новые программы взаимодействия. Их можно называть духовные программы, можно говорить даже божественные программы взаимодействия. Но самое главное, мы сейчас об этом не будем подробно рассказывать, как это происходит. У нас есть на эту тему другие видео, вы можете посмотреть на нашем канале «Воссоединение Близнецовых Пламен. Требуется формирование нового сознания, рождение нового сознания. Вот что необходимо для воссоединения. Но мы сейчас э, говорим об этом с другой позиции, с позиции внеземных воплощений, внеземного опыта. Так вот, чем ярче, чем полнее чем подробнее даже вспомнит близнецовые половинки свой внеземной опыт, тем больше у них будет возможностей для физического воссоединения здесь на Земле. Почему это происходит? Потому что когда вспоминается внеземной опыт божественными половинками, они на свою земную жизнь смотрят как бы далеко, с... они смотрят на это как на игру, они видят э, несерьезность того, что происходит на Земле. По сравнению с тем что у них происходит в духовных божественных сферах то есть многие вещи которые на земле здесь людей очень сильно беспокоят они их цепляют они не дают им двигаться вперед и в том числе не дают близнецовым планкам воссоединиться все эти, эти вещи они далеко не такие серьезные как воспринимается здесь на земле и вспоминая свои высшие духовные воплощения, может быть инопланетные воплощения, человек обретает мощное расширение сознания, он понимает, что он не есть вот это вот просто физическое существо в этом теле с таким-то именем, а он есть гораздо-гораздо-гораздо больше, несравненно больше. И вот этот масштаб, это расширение сознания самым прямым образом, самым непосредственным образом способствует воссоединению божественных половинок. Да, я вот хочу добавить еще такой момент очень важный, который для меня тоже, знаете, таким был открытием. Когда я начала работать, погружать людей в регрессию различными вопросами, многие приходили, да, со своим вопросом, ну, с божественной половинкой. Сначала они проходили консультацию Андрея. Андрей говорил, что это за тип связи, давал какие-то рекомендации. Потом эти люди ко мне приходили на регрессию. Мы погружались, решали вопросы, почему такая тяжелая карма, что, что они там друг другу задолжали, ну и так далее, и так далее. Множество разных вопросов. И меня всегда очень сильно обескураживал тот момент, когда, мы, когда я веду человека в пространство душ, там, где они уже закончили свое воплощение, или они просто там находятся между воплощениями, да, Души — это Высшее Я. Когда они встречаются, когда человек, который пришел на погружение, пришел с проблемой, пришел с конкретным вопросом, как мне наладить сейчас отношения с моим Божественным там, возлюбленным, как мне сейчас отработать карму со своим мужем и пойти дальше, даже такие вот вопросы, когда мы поднимаемся в пространство Душ и встречаются там допустим одна душа встречается со второй жена и муж да в этом воплощении земные супруги они встречаются они беседуют ответы невероятно просты вот вот просто вот как пять пальцев да как дважды два четыре и когда человек уровень человека уровень сознания находится на том духовном уровне на уровне его высшей души когда он находится и видит рядом вот эту душу, с которой у него вот здесь на земле очень серьезный вопрос возник, они общаются и они говорят друг другу, мы все правильно сделали, например, какой-то прошлой жизни. Мы молодцы, мы справились. И что мы делаем сейчас в этой жизни? Приходят какие-то ответы. Человек их принимает. Всегда после сеанса я видела лицо человека светлое, невероятно светлое, а духотворенное ⁇ все так просто, все элементарно. Но что было потом? Потом человек вновь возвращается в свою повседневность. Его уровень пад... сознания падает на повседневный план или в лучшем случае на астральный, но там тоже этого выхода нет. И вот эти драгоценные ответы от своих родных высших сил, от наставников души. А вот это драгоценное общение душ, когда они договорились уже, что им нужно еще сделать здесь, в этой жизни, чтобы вот грамотно расстаться, да, гармонично, или чтобы гармонично воссоединиться. Эти ответы человек просто обесценивает. Ему кажется, что это было просто такое фантастическое погружение. Ему кажется, что вот там легко, а здесь очень трудно. Вот это мне всегда приносило какую-то такую боль, и... Я не знала, ну как, как сделать так, чтобы человек принял это, и он не сдавался, он шел дальше. Его сознание должно подниматься всегда на этот уровень божественный, где все легко, где уже есть ответы. И вот, вот этот вопрос он меня озадачивал. То же самое происходит на процессах РД-активации, которые проходит онлайн. Да. То же самое особенно, то же самое происходит на ретритах, на интенсивах, на наших. Сознание человека поднимается на мистический, на духовный план, и там он видит все эти свои проблемы и вопросы, как несущественные и как легко решаемые, что их можно решить вот так, вот так и вот так. А если они не решатся, значит, так и должно быть, значит, так и задумано. Значит, в этом есть очень-очень большой смысл. Когда его сознание поднимается на высшие планы, то все достаточно легко и просто. Как только опускается сознание, возникает колоссальное количество проблем. Так вот, если человек, э -э, скажем так, твердо, основательно вспомнит свои внеземные воплощения, если он это примет во всей полноте, Многие проблемы у него будут либо решаться в автоматическом, полуавтоматическом режиме, либо они его просто не будут серьезным образом беспокоить. Он может испытывать некое сожаление по поводу этих проблем, скажет, ну да, вот неприятно, но это не будет драмой в его жизни. То есть открывается совершенно другая плоскость жизни, совершенно другой ее формат а в психологии это называется трансперсональные взгляд или трансперсональное а, состояние различные трансперсональные состояния вот зачем нужны эти воспоминания или не воспоминания а лучше правильно сказать воспоминания с большой буквы когда человек вспоминает свои неземные воплощения опять вернемся ненадолго к примеру с близнецовыми половинками если они свой уровень сознания будут постоянно-постоянно-постоянно повышать, то есть тренировать а, свое сознание на предмет того, чтобы выходить на мистический, на духовный план, то со временем проблем в их отношениях будет все меньше-меньше-меньше-меньше, и воссоединение станет естественным. Потому что там, на духовном плане, они едины. Очень часто, сотни раз э, мы слышали от многих людей, ну почему, почему там? В духовном плане, куда мы поднимаемся, все так легко и просто. Почему здесь на Земле все так трудно, здесь так все непреодолимо? В этом и состоит основная задача. В этом и состоит основная миссия встречи с близнецовой половинкой. Поднять свой уровень сознания до этого уровня, до духовного плана. Задача не состоит в том, чтобы вы физически... Зацепились друг за друга руками и ногами и держали друг друга, чтобы только остаться вместе. Это невозможно. Это невозможно. Это показано уже многими годами, многими примерами. Наоборот, когда отпускают физическую вот эту хватку, а выходит уровнем сознания на духовный план, тогда воссоединение происходит само по себе. Более естественно. Примеров очень много. Примеров очень много. Сейчас мы об этом говорить не будем. Задача этого видео дать понять, что если вы вспоминаете свои внеземные воплощения, внеземные состояния, какие бы они ни были, они имеют очень-очень большую ценность. Они имеют практическую ценность для вас. Но если мы говорим о близнецовых половинках, то тут более-менее понятно. Они встретились и в идеале они должны высоединиться на всех планах для того, чтобы нести свою общую миссию для того чтобы нести свое служение. Встречаются близнецовые половинки не для того, чтобы просто наслаждаться обществом друг друга, не для того, чтобы жить, поживать и добра наживать, а для того, чтобы нести свое служение. Только тогда, когда они начинают соединять духовное с повседневным, только когда они начинают проводить духовные энергии суда на земной план, только тогда их полное физическое воссоединение становится гарантированным, оно становится естественным. Это у близнецовых половинок. Что же делать со встречей с родственными душами? Ведь они встречаются не для воссоединения. Для чего, зачем, почему? Опять эти страдания от внутреннего очищения, трансформации. Потери на повседневном плане, перегрузки психики, перегрузки по телу и так далее, и так далее. Зачем все эти колоссальные испытания, если нет воссоединения и не будет? То же самое. Ответ ровно тот же самый. Это встреча, встреча с родственной душой. Для того, чтобы ваш уровень сознания поднялся на духовный план, чтобы вы вспомнили, кто вы и зачем вы пришли на планету Земля. Многие люди называют встречи с родственными душами неправильно. Они говорят, это встреча с сложной близнецовой половинкой, это встреча с сложной родной душой, это предтеча. То есть отбрасывают как что-то ненужное, отбрасывают как что-то временное. Но ну, сейчас я вот это все перетерплю, отстрадаю, и у меня произойдет встреча с близнецовой половинкой, и все будет отлично. Все ровным счетом наоборот. Очень часто встреча с родной Душой дана вам для того, чтобы ваш уровень сознания поднялся, чтобы вы вспомнили, кто вы, вы вспомнили свою Душу, Высшую Душу, и вы начали жить по Душе. И вот когда с вами это происходит, то встреча с Близнецовой половинкой становится уже далеко не такой болезненной. Вам многое понятно. Вы многое понимаете, почему так происходит, почему вы не можете воссоединиться с Близнецовой половинкой. Вы это уже прошли с родственной душой. Можно сказать, условно говоря, это определенная школа. Это не ложная а, Близнецовая половинка, это ваша родственная душа. Это душа, которая вместе с вами при, принадлежит одной духовной семье. Вы встретили своего духовного родственника. Эта встреча имеет колоссальный потенциал, это огромный дар. Если вы этот дар реализуете полностью, то вы будете настолько обогащены, что никакие тренинги, никакие занятия не, не, не сравнятся с этим богатством духовным, которым вы обретете. Это духовное богатство будет вам дано почти даром. От вас нужно будет только согласие принять этот дар. Принять этот дар бывает довольно трудно. По тем же самым причинам. Кармические причины, деструктивные программы, внутренние очищение. И то же самое, при встрече с родственной душой, вы вспоминаете, что вы не отсюда. У вас а, может пройти, у меня, допустим, при встрече с родной душой в 2004 году, у меня а, пошел вот этот видеоряд, как я был в детстве, совсем маленький, как я был непонятый, как меня не понимали. Я увидел те сцены, которые давно забыл. Как я выхожу во двор, <coughs> я чувствую глубочайшее одиночество. Я один. Их много, и я чувствую колоссальное непонимание, меня не принимают в игру, я никак не могу, а, значит, с ребятами там как-то общий язык найти. И в конце концов, я плачу, расстроенный, бегу домой. Вот эти вот все вот многие-многие другие картинки пошли меня перед а, глазами, как бы давая ответ, вот оно почему. Потому что, ну, ты парень неиздешний, ты не совсем отсюда, ты пришел на планету Земля с другими с другим багажом, с другими знаниями, с другими ценностями, со многим другим. И то, что здесь на повседневном плане происходит для тебя, действительно чуждо. Хочешь, принимай, хочешь, нет, но факт остается фактом. И вот эти вот картинки все, все, все это мне показали. И я не только понял, откуда эта чужеродность, что я действительно с какой-то другой системой, с земной. Я понял еще что мне не нужно к этому приспосабливаться. Я не обязан к этому приспосабливаться. Ведь классическая психология, я учился на психолога, классическая психология уделяет очень большое внимание адаптации. Да? То есть э, начиная с детства, ребенок должен адаптироваться в детском коллективе, потом в школьном коллективе, потом должен э, успешно там обучиться. Везде адаптация, адаптация, адаптация к определенным условиям, которые уже есть, они на повседневном плане. Если человек постоянно не может адаптироваться ни там, ни здесь, ни во многих других местах, то у него глубочайшее разочарование в жизни вообще, и действительно этот человек склонен, бывает, к самоубийству. Это страшная трагедия, это ошибка. И вот мне при встрече с родственной душой я понял, что я не обязан к этому адаптироваться. Мне нужно сделать в этой жизни что-то другое. Я должен создать здесь, на планете Земля, какое-то пространство, которое будет нужно мне, в котором я буду себя комфортно чувствовать, и которое будет нужно еще и другим людям, которые также будут себя комфортно в нем чувствовать. Эти знания пришли не одномоментно, не в одну секунду. Они постепенно, как бы капли за каплей приходили, пока в конце концов не сложились в определенный образ, что тебе нужно идти своим путем, тебе нужно совершенно другое, не то, что здесь есть. Ну, ты должен создать что-то другое. Это не обязательно должно быть у всех людей. Я просто привожу свой пример, можно привести и другие примеры, когда люди э, просто находили другие коллективы. Например, человек мог работать, скажем, в бизнесе, да, и ну, относительно успешно, но очень плохо себя чувствовал. Вдруг с ним происходит духовное пробуждение, и он себя находит в каком-то творчестве, совершенно далеком от этого бизнеса, и он там счастлив. Такие же вот примеры. То есть встреча с родной душой, и с родственной душой, и с близнецовой половинкой – это колоссальный духовный дар, который во многом раскрывает ваше предназначение, зачем и почему вы пришли сюда, на планету Земля. И еще раз вернемся к началам нашего видео. Вы можете с детства это чувствовать. Я говорю сейчас чувствовать не встречу с вашей родной душой, а с детства чувствовать, что вы пришли из какого-то другого пространства. И благо, как говорила вот Шанси, рассказывал, благо, если рядом с вами окажутся родители, которые вас понимают и поддерживают, или кто-то рядом с вами, какие-то близкие друзья или родственники, которые поймут, покивают головами, скажут да, да, и поддерживают с вами беседу, диалог, и вы будете чувствовать себя нормальным. А если такового понимания не было, то вы становитесь все более и более закрытым, от этого все больше и больше страдаете ваше сознание. Сужается, сужается, сужается. И вы либо живете в этой жизни очень неполноценно, чувствуя себя постоянно несчастным человеком, либо вы всячески стараетесь уйти из, из этой жизни. То есть ваша жизнь имеет очень низкое качество, можем так сказать. Да? И при вот таком вспоминании своих неземных воплощений, своей, своего неземного опыта, можно еще так сказать, при таком вспоминании, вас многое-многое начинает вставать на свои места. Ты говоришь, между что у тебя есть еще один из есть родители, которые о детях. И, après, nous a fait comment on peut agir. Donc, ils, ils, ils bah, oui. ну, вот я вспоминаю, когда она только начала это говорить, вот эти вот вещи, ну, года три назад, вот есть сейчас есть шесть, тогда было три. И тогда это было прямо очень ярко, вот так вот она вот прям входила в раш и вот рассказывала, рассказывала, рассказывала. Сейчас массово приходят новые дети на планету. Это совершенно другие души, это более высокоразвитые души, которые призваны были на эту планету, чтобы ее сейчас спасти. Вот одна из этих душ — это Ева. А эта любовь, которую они встречают, она не земная, она не отсюда. Именно поэтому любовь родных душ очень часто многими не понимает. Случается встреча с родной душой, человек снова начинает чувствовать этот зов, зов его родного дома. Людей, которые проживали различные воплощения которые переживали свою смерть, попадали в жизнь между жизнями, а, пространство душ. Почему эти люди не могут найти себя, найти что-то свое в этой жизни? Встреча Близнецовых половинок — это космическая встреча. Это встреча душ. Чем ярче, чем полнее, чем подробнее даже вспомнит Близнецовые половинки свой внеземной опыт,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 для того, чтобы ваш уровень сознания поднялся на духовный план, чтобы вы вспомнили, кто вы и зачем вы пришли на планету Земля. Сейчас, в новую эру, даже встреча с кармическим партнером, она может невероятно изменить вашу жизнь. Союз может быть весьма-весьма удовлетворительным. И в этом союзе, как вы вот увидите, рождаются такие уникальные невероятно интересные дети. Если у вас происходит в жизни нечто подобное или у ваших знакомых, друзей происходит нечто подобное, посмотрите это видео и мы думаем, что вы найдете многие ответы на те вопросы, которые у вас возникают.